Приехали из города Москвы к ребятам за авгард, за данным автомобилем с КМУ-установкой. Будем работать на М12. Все отлично отработали. Большая благодарность.